Еще несколько лет назад здесь, даже в будне, были толпы посетителей. Во время пандемии на колхозном центральном рынке в Перми много изменилось. Меньше стало и покупателей, что логично, продавцов. Кто-то попробовал открыться на новом месте, кто-то устал от постоянной борьбы за выживание. Хотя, разумеется, тех, кто еще держится, тоже хватает. Ну, конечно, сейчас меньше народу, чем, вот, чем вот, даже до пандемии. Ну, я работаю, муж работает, так что хватает. Мы участников закупаем, получается, и вот тут продаем. И все же, чтобы выжить и быть, было чем платить за аренду места, продавцы устанавливают свои правила, точнее цены, которые, если и не шокируют, то как минимум вызывают вопросы. Анна Макрушина работает вместе с дочерью. Продукция у женщин местная, из Пермского района. Сметана, творог, молоко, масло. Все, говорят, свежее, но и не дешевое. В хозяйстве сегодня у них около 30 голов. Прокармливать нужно, да и аренда ежемесячная давит. Гостяна одна бы не потянула, вот мы сдаем, сдаем, но все-таки более-менее. Кто по одному стоят, они не тянут это. Это очень много. В Пермь приехал один из самых известных сторонников партии КПРФ, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Вместо стандартных деловых встреч, хотя они тоже были, Павел Грудинин решил прогуляться по центральному рынку. Очень интересно было опытному аграрию посмотреть на местные продукты. Что и ожидалось, удивил не ассортимент, а цены. А капуста? 45. 45? Это недорого? Следующий прилавок – молочные продукты. И здесь цены, по мнению политика, завышены. Хозяева защищаются. Их приходится поднимать в том числе из за аренды места. Да и покупателей во время пандемии стало меньше в разы. Вот это место сколько стоит в месяц? 26. Вместе с электричеством или без электричества? Вместе. Вместе все, все. Ну и выгодно торговать здесь? Сейчас нет. Сейчас. И народ не ходит? Аренды все, все. народа нет краевой столицу Павла Грудинина была не только ревизорная повестка. Политик принял участие в Пермском форуме гражданских инициатив, где пообщался с фермерами, которые рассказали о проблемах в сельском хозяйстве. На мероприятии также присутствовали секретарь ЦК КПРФ Мария Дробот, первый секретарь Комитета Пермского краевого отделения партии Ксения Айтакова и журналисты. Темы на форуме поднимались самые разные. Одна из них – история с пермским свинокомплексом. Предприятие в свое время было в числе крупнейших в России, ежегодно производив 14 тысяч тонн мяса в живом весе сегодня находится в непростой ситуации. В советские времена наше предприятие занимало одно из первых мест в Советском Союзе по производству свинины. Это был лидер производства. С 90-х годов, примерно где-то с 95 -го года, его начали все время, как говорится, ставить на колени, убивать, убивать и убивать. И продолжается это до сегодняшнего дня. Стоит сказать, что в июле этого года для журналистов собрали специальную пресс-конференцию, где присутствовали министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Павел Носков и генеральный директор АО «Пермский свинокомплекс» Владимир Капитонов. И вот его комментарий. С 2019 -го года, там, с 2018 -го года мы несем постоянно только убытки. У нас появляется, растет кредиторская задолженность, соответственно все обременения, которые потом наши кредиторы накладывают на наше имущество, не позволяет опять же распоряжаться эффективно нашим имуществом, соответственно вести эффективно свою деятельность. С 2015 года поголовье, которое размещается на территории пермского свинокомплекса, ему не принадлежит. Из-за этого предприятие несет огромные убытки. По сути ему приходилось кормить чужих свиней. Животные находились в другой компании с похожей названием АО «Пермский свинокомплекс» и ООО «Свинокомплекс Пермский» никак не могли договориться. Торги состоялись только в этом году. Почему это привело для Пермского края? Вместо планируемых 100 миллионов рублей на сегодняшний день из бюджета выделено субсидии на хранение чужого имущества в объеме 660 миллионов рублей. Таким образом, Пермский край обеспечил финанс хранение поголовья вплоть окончание торгов. Таким образом, ситуация сложилась непростая. Реформы неминуемы. Под сокращение попадают и животные, и персонал. Тут стоит добавить, что изначально Павел Грудинин планировал посетить ряд краевых сельскохозяйственных предприятий, в том числе находящийся в сложном финансовом положении Пермский свинокомплекс. Однако не был на них допущен. По каким причинам, доподлинно неизвестно. У нас ни одному кандидату не дают места для встреч официально. А, чем объясняют? Ковид. Мы делали заявки в ДК в городе Перми, но нигде. Естественно, официальная причина – это ковид, но неофициально, как говорится, за кадром нам всем сказали. Извините, пожалуйста. Что касается форума в целом, то Павел Грудинин ответил на все вопросы желающих и отметил необходимость внесения законопроектов, стимулирующих хозяйственников производить качественное продовольствие, сделав акцент на том, что сельское хозяйство – это основополагающая отрасль экономики. Две вещи нужно сделать. Первое – это повысить доходы граждан. И второе, дать возможность сельхозпроизводителям получать реальный доход от производства натуральной продукции. Вот мы сегодня на рынке увидели другую совершенно картину. Импортные продукты и нашу продукцию, которая по большому счету она не может выдержать конкуренции с западной. Поэтому программа «10 шагов к достойной жизни» она предусматривает в том числе поддержку сельских территорий. После форума представители Пермского краевого отделения КПРФ собрали для средств массовой информации специальную пресс-конференцию, где ответили на вопросы, в том числе касающихся предстоящих выборов 19 сентября. Со слов первого секретаря комитета Пермского краевого отделения партии КПРФ Ксении Айтаковой, партия планирует набрать 50% голосов на выборах в Пермском крае. Мы свои замеры тоже делаем. И это из 30 округов, это 17 округов законодательное собрание. Сейчас по нашим подсчетам КПРФ набирает больше, уже вот сейчас, больше 34%. То есть мы делали замеры по узнаваемости. Это... Я считаю, что это хороший показатель. В 2016 году КПРФ по партспискам набрала 17,7% на выборах в Краевой парламент и 17,37% в Пермскую думу. Коммунисты стали вторыми и смогли выдвинуть 6 депутатов в законодательное собрание и 2 в Гордуму. Объективно мы понимаем, что 100% КПРФ сейчас пока не возьмет. Ну, выбор есть, этому тоже партии власти способствует. Но 50% – это для нас… Мы себе поставили такой план. Предвыборную программу партии можно охарактеризовать двумя словами. Экономическое и духовное возрождение России. Развитие села, решение кредитных долгов, контроль над ценами и тарифами, система налогообложения, законы о детях войны, работа с молодежью – это ключевые направления. Это не просто программа подвыборную кампанию, это программа, которая, которая подготовлена специалистами, а у нас в нашей партии очень хорошая команда. Это сплав опыта и молодости. Программа разработана базисно еще в 90-е годы, но постоянно модернизируется, отвечая на вызовы и запросы времени. В завершении пресс-конференции был задан вопрос, с каким настроением Павел Грудинин покидает Пермь, что запомнилось и что поразило. Мифы были развеяны, как минимум в том, что самые красивые женщины живут не только в Ивановской области, но и в Пермском крае одних самых красивых женщин Значит, прекрасные добрые люди а меня тут встречают знаете как вот эта хлебосольность чем только меня вчера не кормили это по да вот по секундчики. поэтому слушайте у нас прекрасные люди у нас отличный народ